Всем привет друзья, сегодня новое видео на моем канале. Сегодня я хочу сделать обзор одного дома, который вот находится сзади меня, это деревянный дом, вроде как построен по технологии клееного бруса, что-то такое. Значит задача у нас такая, мы будем здесь делать утепление 10 сантиметров, сверху потом на этот утеплитель будем ложить пленку гидроизоляционную и будем монтировать фиброцементный с кедрал. Уже какие-то работы мы здесь выполнили. Вот если посмотреть сзади, видно, что есть утепление, есть гидроизоляционная пленка. Сейчас я камеру переверну. Вот. Здесь мы делаем значит, утепление 10 сантиметров минеральной ватой. Минеральная вата у нас от компании УСА. Сухой строганый брусок. То есть перехлестное утепление. Там у нас сверху Обрешетка идет, горизонт... обрешетка идет вертикально, здесь вот идет горизонтально. Закручиваем мы ее на конструкционные саморезы, вот здесь брусок 50 на 50, и дальше у нас идет вот такая вот очень крутая диффузионная мембрана Delta Max. Вот с обратной стороны, если ее перевернуть, она имеет вот такую вот шероховатость, а здесь она такая вот как бы прорезиненная. Если посмотреть издалека, то выглядит она она вот таким вот образом. Нашу конструкцию. Сверху вот вертикальный брусок, потом горизонтальный. Идет перехлёстное утепление. Сверху вот такая вот крутая, крутая немецкая пленка Delta-Max. И сейчас я вам хочу показать конструкционный саморез. Вот такой вот. Значит, он, если так вот посмотреть его, грубо говоря, состоит из четырех частей. Первый – это наконечник специальной конфигурации, дальше идет резьба, дальше идет расширитель, который рассверливает отверстие для того, чтобы вот этот стержень спокойно заходил у нас по этому отверстию. И дальше, если посмотреть на головку, она имеет такую зинговочную форму, то есть она немного, когда она заходит в дерево, как будто зингуется, и у нас сама по головка очень очень круто закручивается. Очень круто закручивается в деревяшку. Вот сейчас мы покажем вам примерно, как закручивается у нас саморез. Здесь мы уже проводили эксперимент. Взяли вот расстояние, сколько тут, я не знаю, сантиметров и закрутили его без дополнительного сверления. То есть давай сейчас повторим. Не, не сюда, выше или ниже, да, вот так вот примерно. Вот так вот это выглядит, чуть-чуть еще закрути, вот. Подкручиваем. То есть, грубо говоря, на такое маленькое расстояние, если мы будем закручивать саморезы, то, в принципе, нам их можно закручивать без дополнительного сверления. А так у нас здесь пойдет брусок 50 на 50, и вот от края нам нужно будет отступить 2,5 см, для того, чтобы этот брусок нормально, качественно закрутить, сделать такой каркас, и здесь вот в этот угол вставить утеплитель, чтобы у нас вот эта часть дома была... Качественно утеплена, чтобы у нас из угла ничего не сифонило. Дальше, если посмотреть вот такой вот утеплитель, уже в упакованном состоянии, то есть это минеральная вата, ее можно вот так вот делать, ее можно делать вот так вот. То есть она, чем мне нравится, она полностью восстанавливает свою форму. очень хорошо держится в каркасе, очень хорошо ее резать. Вот сейчас на данный момент мы используем практически во всех наших объектах именно такой утеплитель. То есть вот такие саморезы, такой утеплитель. И также мы сейчас еще начинаем тестировать вот такой вот интересный саморез. Называется он дистанционный шуруп. Фишка у него вот именно в том, что у него как бы двойная резьба. Вот есть такая вот верхняя резьба, которая идет как насечки. Это даже не резьба, а такие вот насечки. И вот та основная резьба, которая входит в дерево, то есть дистанционный шруб, он имеется в виду для того, чтобы дистанционный шруб, он называется почему? Потому что если нам нужно выровнять плоскость стены, то мы, когда закрутили этот саморез, обратно его выкручиваем. Вот эта вот верхняя, как бы, резьба, вот эта верхняя насечка, она вытаскивает доску. И мы ее можем вытащить там ну, на то расстояние, которое, которое нам необходимо. Вот. Но это я вам покажу в дальнейших видеороликах, когда у нас уже будет сделана обрешетка. Когда мы обрешетку будем монтировать, я вам покажу. Дальше, если пройтись, то у нас здесь тоже утеплитель. В таких вот такой вот большой упаковки и вот тут если посмотреть вот такой вот у нас красивый дом который в дальнейшем будет э, облицовываться фиброцементным сайдингом кедрал то есть если так вот на этот дом посмотреть то нету здесь карнизных свесов у нас идут вот такие вот фронтоны с четырех сторон все стены по сути одинаковые, кроме одной, там где у нас крыльцо. Вот такой вот объект. Интересно, сейчас я поеду на другой объект, на котором мы тоже делаем фиброцементный сайдинг кедрал. И там уже вам покажу, как кедрал смотрится в смонтированном состоянии. Сейчас я приехал на другой объект, на котором мы делаем монтаж фиброцементного сайдинга. Дом, который находится сзади меня, я вам его уже показывал. На нем закосячили строители, которые его возводили. Возводили этот дом каркасным, тут плохо утеплили его. Мы это утепление все полностью переделали. Сейчас мы монтируем кедрал. Кое-какие работы вам хочу показать, без особых там, вниканий в процесс кедрала. Такой сделать небольшой обзор. Сейчас я камеру переверну. Здесь вот у нас коробка. Лежат полностью перфорированные софиты. Здесь мы подшиваем с веса кровли. Тут вот, ну вот на, этом именно, вот на этой именно пристройке мы не подшиваем, здесь так и останется, а на основном, на основном доме подшиваем. Вот этот вот небольшой кусочек здесь. Пойдемте, я выйду на солнышко. Для того, чтобы показать вам, как этот цвет. Тут цвет кедрала C61. Такой вот, э, цвет, такую красноту как бы. Немножко отдает. Прикольно смотрится. Издалека, если смотреть. Ну и вблизи, я думаю, тоже прикольно смотрится. Здесь у нас угол, угол шириной во всю доску. Ширина доски 19 сантиметров у нас. Мы его делаем здесь как бы Г-образно. Вот эту часть заводим на эту. Закручиваем его специальными саморезами граббер для фиброцемента. Здесь вот у нас идет сверху полностью перфорированный софит. Такой же, который в коробке лежит. Металлическая фаска идет белого цвета. И водосточная система легкий стандарт. Здесь вот у нас есть газовая труба. Ее закрывать нельзя. Было два варианта. Либо сделать вот такой металлический короб. Цвет максимально, который... Подходил под этот кедрал, это 3005, пора смотреть, вот так вот она идет, это труба, либо ее нужно было выносить, но это не очень такое бюджетное мероприятие, и по времени он тоже, ну, должно занимать какое-то количество времени, пока там согласование, пока ты все это пройдешь. Короче, решили такой малой кровью обойтись, обойтись и сделать вот такой вот металлический короб. Здесь вот так вот мы делаем стыки. Давайте еще покажу вам пару мест, вот так вот идет стык у нас кедрала, здесь вот тоже идет стык кедрала. Пойдемте к эркеру, так наверное здесь подальше я отойду, показать вам как эта стена смотрится. Тут тоже, вот, если наверх посмотреть, полностью перфорированный софит. Сверху идет вентиляционная решетка. Здесь утепление частично идет по а, потолку. Там вот холодный чердак. Мы установили там вентиляционную решетку. Вот так он смотрится с этой стороны. Пойдемте к эркеру. Там есть кое-какие детали интересные. Сейчас я вам их покажу. Значит, у нас, если посмотреть на эркер. Ну, давайте я вам окно покажу как на эркере, здесь вот у нас отлив идут вот такие вот с трех сторон наличники из кедрала кстати откосом мы тоже делаем из кедрала по такому же принципу, как угол здесь у нас откос закручен на э, граберовский саморез здесь у нас идет наличник и этот наличник заходит на, на вот эту откосную часть снизу у нас ну так заказчики захотели так вот э, сделать такой вот сделать рисунок у наличника снизу. И если посмотреть наверх, вот такой вот он как бы выступает. Из двух сторон тоже срезанные углы. Дальше идем с вами. Здесь у нас угол. Зарезан под 135 градусов примерно. Тоже закручен на граберовские саморезы. Тут, если вы обратили внимание, он уже уже тут мы панель, грубо говоря, распускали пополам. Вот так вот этот стык смотрится. Здесь у нас откосная часть окна. Вот она вся жесткая. Мы везде на всех окнах, на всех последних объектах делаем четверти. Четверти, когда утеплитель заходит на раму окна, гидроизоляционная пленка, она идет вот сюда, вот как бы вовнутрь и приклеивается специальным клеем для того, чтобы вот это место было ветрозащитным. Если посмотреть вот здесь вот, то видно, что вот эта доска, она идет практически в уровень с кедралом. У нее получается высота где-то 2,5 сантиметра. Это сделано для того, чтобы у нас нормально и качественно можно было прикрутить наличник с трех сторон. Если сейчас я отойду, то посмотрите, вот эта доска идет как по периметру с трех сторон. У нас получается верхняя часть тоже прикручивается вот к такой вот доске. Если посмотреть на нее, то она вот стоит вот так вот ровно. То есть, если бы этой доски не было, то верхняя часть наличника у нас была бы как бы завалена. А здесь вот из того, что мы делаем такой вот небольшой каркас, мы можем ее установить ровно. Вот так. Давайте я вам еще издалека покажу. Вот так вот это все выглядит. Вот так это все выглядит. Но... На сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Всем желаю в такое непростое время здоровья. Всем пока.